iOS 11 – это самое совершенное ОС для мобильных устройств в мире, но, к сожалению, не совсем. Всем привет, вы смотрите Apple Finder, у микрофона как всегда Артём, и мало того, что iOS 11 и даже iOS 1103 работают просто отвратительно, с тоннами багов и ошибок, так Apple лишила пользователей отключать Wi-Fi и Bluetooth через Control Center, чтобы вы понимали, полностью лишила пользователей этой возможности. В этом видео я расскажу вам о способе, который кос позволит полностью отключать Wi-Fi или Bluetooth на iPhone и iPad с iOS 11 на борту полетели. Раньше, то есть как было, можно было полностью отключить два самых нужных параметра в системе, упомянутых ранее через центр управления. Сейчас же сделать это просто так невозможно. Если просто тапнуть на иконку Wi-Fi и Bluetooth, которые впоследствии окрасятся в серый, это не будет означать, что они не работают. Модули устройства по-прежнему будут продолжать функционировать и даже тратить заряд аккумулятора. Чтобы быстро отключить Wi-Fi и Bluetooth на iPhone или iPad под управлением iOS 11, достаточно активировать Siri, нажав на кнопку Home вашего устройства и после сказать ей «выключи Wi-Fi», к примеру. И готово. Я был удивлен, но использовать этот метод гораздо удобнее, нежели чем по старинке, идти в настройки Wi-Fi и Bluetooth и отключать два тумблера. Если способ вам понравился и оказался полезным, поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях, а лучше добавьтесь ко мне в друзья во ВКонтакте и сделайте репост этого ролика прямо с моей странички. Спасибо за просмотр, до скорых встреч, пока!